привет друзья пришел с работы пол первой ночи и в принципе как сказать что чувствую себя хорошо и вот я решил поиграть в покер в принципе тоже есть турниры которые хорошие призовые а сейчас у мне принципе остался один стол вот этот вот баунти за 220 ну, Тут в основном турнир за убивание игроков тут еще регистрация идет но что я хотел сказать то а, вот на данном столе который вот сейчас выше вот этот красный я недавно вот вылетел минут пять назад да как вы видите на 67 пике а, у меня стек был 5000 а, блайнды 450 900 мне здесь я решил зайти, посмотреть флоп, и, в принципе, флоп мне понравился, да? А, то есть, мне нужны карты, чтобы выиграть эту раздачу. А, ну, если у него пике нет, в принципе, мне нужна будет одна пика, даст мне флеш а, Тройка. Так, это вот мой друг ответил. Ладно, потом я прочитаю. Тройка даст мне стрит. И восьмерка тоже даст мне стрит. А, то есть здесь процент, скажем, моего совпадения на выигрыш в этой раздаче, он высокий. Давайте вот посмотрим, если мы зайдем сейчас в покерный калькулятор, сейчас наберем. И мне вот самому интересно... насколько вероятность а, в данной раздаче вот мы сейчас, например, посмотрим за объем здесь, да? Так, что тут такое? Два игрока Так, что-то мне не нравится Давайте другой такой более простой Так, это что у нас? Тут? Закроем, да? Вы тоже какая-то ерунда, так, идем дальше покер, покерный калькулятор такой есть, бывает, все просто забиваешь и вероятность так, какой-то тоже остой так, наверное, вот это, да, ну, к примеру, мы вот игрок первый у нас были шесть 7 пикей, как вы видите, сейчас мы все это продемонстрируем. 6-7 пикей, на флопе у нас туз, 5 пики, 4 буби. А, туз, туз, 5 пики, 4 буби. Так, и у, у игрока эту раздачу я проиграл, сейчас мы посмотрим что там все-таки на упадал. Там два вольта, во-первых, казалось. Этот игрок, опять же, рискнул, сыграл, что не поверил, что у меня есть туз. Ну, Угадал, повезло. И... То есть тут еще выпали шансы. Ну, как мы видим, что покер старс тут уже просчитывает. А, 54 на 45. В принципе, такой пока что небольшой перевес. 45% половина у меня шансов на выигрыш. Так, здесь у меня вот, помимо того, что мне нужна пика, так мне еще улучшает любая семерка, любая шестерка. 4.7 буби, сейчас мы посмотрим, что нам выдаст. 4.7 буби. А у игрока было два вольта. Два вольта. Ну, в принципе, тут э, валет черви, валет крести, да? Э, валет. Валет-черви и валет крести. Так, рассчитать шансы, да? Игрок первый. Это кто? Это я, да, 6-7. шансы на выигрыш 20 ,5, 20 с половиной процентов так тут что-то как-то вообще непонятно так Два вольта игрок десятый шансы 25 к одному у меня три к одному так что то я тут не совсем шансы у меня выиграть 205 три, у него 3% так не совсем мне конечно что-то здесь понравился калькулятор, ладно посмотрим что у нас произошло дальше у нас выпал король и ничего мне не пришло хотя в принципе там 9 пикей должно быть, 3, сейчас я так посчитаю, 9 пикей, 2 семерки, 11, шестерка тоже даст мне 15, ну да, 45 процентов, ну и тем не менее, Ничего мне не заехал, как говорится И мы Проиграли этот турнир, поэтому вот Решил вот что-то так для себя Проанализировать Что, собственно, здесь-то произошло Так, мы этот турнир закроем Поэтому спасибо всем, кто Смотрел данный такой вот Разбор от меня Увидимся в следующем видео, пока Так, здесь у меня два туза Давайте посмотрим, как вот Попробую здесь рейс сделать, запутать его туз, да, туз пришел. Так, у него большой, да, 68%, в принципе, он будет играть. Сбросил, наверное, многое поставил. Так, ну ладно, всем спасибо за внимание, увидимся в следующем видео, пока.